Пришло время, чтобы вы сделали это. Одну вещь, которую должен сделать каждый, кто считает себя духовным искателем или садакой. Одну вещь, которую вы должны сделать для себя самого — стать абсолютно честными с собой. Если вы также будете честны и с окружающими, то получите и другую пользу в отношениях с людьми. Но сейчас я не буду заходить так далеко. С самим собой будьте честны на все 100%. Иначе все эти фокусы так и продолжат происходить. Быть честным с собой — непростая задача, потому что в течение жизни у вас уже выработалась привычка дурачить себя. И, конечно, многие из вас прошли серьезную религиозную подготовку. Так что у вас выработался очень изощренный способ дурачить себя, и вы заручились поддержкой определенных властей. Да? Они одобрили, что дурачить себя это хорошо. Однажды в дом к Шанкаранапалаю пришел гость, будучи родом из Южной Индии. С дальнего юга... Вы знаете, что фамилия Пиллай пришла с дальнего южного региона. Он носил с собой зонт, что является обычным делом. В Керале и на юге штата Тимилнад носить зонт — привычное дело, потому что дожди могут быть очень сильными. Потом они с гостем вышли на прогулку, и начался дождь. Но Шанкаран Пилай не открывал свой зонт. Гость спросил, почему ты не открываешь зонт? Шанкран Пилай ответил, «Извини, но мой зонт весь в дырах». <реш> Тогда гость спросил, «Зачем же ты его взял?» «Ну, я не думал, что сегодня будет дождь». <реш> Очень много людей похожи на него. Они думают, что кто-то другой должен поймать их на лжи. На это потребуется много времени, потому что для того, чтобы кто-то другой распознал вашу ложь, может уйти целая жизнь. Вы сами должны поймать себя, вы не должны упустить свою жизнь. Чтобы стать на 100% честным с собой, потребуется определенное количество усилий. Но если вы сделаете одну эту вещь, асатома садгамая, эта частичка жизни будет работать определенно на 100%. Тогда выяснить для себя некоторые вещи будет очень просто — для этого есть «Я». Если вы просто исправите одну эту вещь, станете на 100% честны, без каких-либо уловок. Когда в зонтике дырка... Вы знаете, что в зонтике дырка. Вы никогда не забудете, что этот зонтик дырявый. Если станете таким, то оставшаяся часть работы будет очень простой.